Ведь отвратительный запах да это уж точно золотая неделя подходит к концу вы уже сделали свои домашние задания <связать> вообще-то нет на выходных так и тянет веселиться похоже теперь у нас проблемы да сестричка извини я ее почти сделала но ты ведь все время со мной играла